Почему именно в первой четверти 19го века возникли эти дворянские организации, которые поставили своей целью отмену крепостного права и ограничения самодержавия? Вопрос сложный и требует серьезной проработки.